здравствуйте с вами александр въезжаю в зеленоградск хочу немного показать новостройки зеленоградска многие люди которые переезжают в калининград хотят жить около моря и как раз в зеленоградске есть такая возможность зеленоградск и светлогорске очень много строится в как поворачивает на курскую косу есть целый новый квартал из довольно таки неплохих домиков все довольно таки так цивильно смотрится Конечно, масштаб строительства, он поражает. За последние годы здесь только построили, а была просто какая-то окраина. Довольно-таки красивые домики. Евроспар тут. Прямо ехать на Курскую косу. Виктория супермаркет. Повернул направо. немножко заеду во дворы нет, здесь во дворы не заехать здесь парковка супермаркета Но дворы, вот видите, аккуратненькие травка растет там многие дома новые огорожены заборами мне кажется, что это не очень хорошо. Сейчас будет еще целый квартал новых домов. Некоторые строятся, некоторые построены. Справа строится какой-то комплекс. И слева уже начинаются дома. Выйду из машины и пройдусь по дворам. Покажу, какие там дворы. Совсем немножко остается до Курской косы. До моря здесь тоже совсем чуть-чуть, может быть метров 300, может немножко побольше. Давайте сюда попробую завернуть. Нет, здесь закрытая территория. Придется развернуться. До морского 42, до Ниды 54. Нида это уже Литва. Довольно-таки приличные домики красивые. Захожу во дворы. Здесь ворота автоматические. Домики мне нравятся. Смотрите, посадили деревца. Причем такие не самые дешевенькие, а довольно-таки красивые. Прилично, прилично. Все аккуратно. По поводу цен, смотрите, на Авито. Но цены здесь не очень высокие. То есть это не элитное жилье. В принципе, вполне приемлемое. Думаю, что скорее всего, как в Калининграде. Почему нельзя делать все дома такие? Так отделывать. Вон лепнины прилепили, и уже совершенно другой вид. Детская площадка, спортивная площадка. В принципе, отличное место, чтобы жить. Пять минут до моря пешочком. Замечательно. Стеклянные двери в подъезды. Ну, наконец-то. Такое бывает. А то у нас все железные, железные. Сразу вот... Приятно. Вот Дверь стеклянная, сразу какой-то такой добавляет какой-то комфорт, безопасность, кажется, что никто не будет вламываться. Смотрите, ну здорово же, да? Ого! У них даже фонтанчик. Вот это круто! просто вот так вот надо жить а вы говорите в европу в европу нафига на какую-то европу там в какую-то европу ехать пожалуйста отличный уровень жизни море рядышком все вот культурно точно так же как в европе это еще не везде же в Европе так хорошо Есть, есть же просто места такие отстойные Тут довольно таки цивильно Просто вот говорю, как будто я риэлтор какой-то, продаю вам жилье Честно говоря, я, я даже не знаю сколько они стоят Эти квартиры Я конечно ничего не продаю В интернете наберите новостройки зеленоградские я думаю, что там много будет компаний строительных, которые все вот это застраивают и вы сможете там уже найти информацию о стоимости всем пока с вами был Александр, подписывайтесь на канал ставьте лайки